Первое, что я хотел сказать, вы знаете, существует такой миф, когда говорят, что человек, который занимается духовными практиками, как правило, это бедный человек. Скажите, пожалуйста, кому знакомо такое выражение? Поставьте плюс, пожалуйста. Я хотел сегодня немножечко на примере своей истории показать, что что это слишком сильно утрировано и не совсем так, и даже, скажем, неверно и вообще не так. Ну, на примере, скажем, тех же а, взаимоотношений с фамальгаутом моих, с моих взаимоотношений с тибетскими практиками энергетического целительства, с тибетскими духовными практиками. И на, начну я с точки А, чтобы вы понимали. Был далекий 2003 год. Скажем, я там -то в тот момент... Только-только принял ответственное решение и уже год не употреблял спиртные напитки. Ну и, соответственно, наверное, в благодарность ко мне в жизни у меня появились волшебные люди. Николай Петрович, Александр Георгиевич Чистяков. Я попал к ним на консультацию, решал свой вопрос по дочери, по себе. И, в общем-то, это меня зацепило. И я стал потихонечку заниматься практиками. Ну, попал я через своего партнера по бизнесу, который сегодня выступал. Ну, и потихонечку стал ходить клуб на занятия, на занятия какие-то еще прочее, возил ее. На тот момент у меня был бизнес, у нас с ней был бизнес. Бизнес, который только начинался. Мы были собственники, наша зарплата была ни, ни шатка, ни валка, небольшая в пределах тысячи долларов. Можно сказать, что маленький такой семейный бизнес. И мы вот попали в фамальгаут. У нас было много вопросов помимо бизнеса голове, мы не могли решить. И на пути встретился, встретился Амалина Александр Николаевна Так вот, как я ездил на простой машине тогда, это было у вас 21-12. И вот я Елену Валерьевну часто подвозил а, на занятия. И она говорила, ну пойдем со мной, пойдем, там хорошо, там прекрасно. И я ей говорил, знаете, Елена Валерьевна, вы ездите куда угодно, я вас отвезу куда угодно, ну не трогайте меня, пожалуйста, давайте я буду жить в своем ритме, своей этой поскольку я был до безумия прагматичный человек. То есть я был обычный, воспитанный в семье атеистов и со всеми атрибутами соответствующей такой жизни. Но шло время, прошли разные события, я не буду повторяться, мы на эфире об этом говорили. Кризис восьмого года, кризис 2014 года, наша компания развивалась, проходила эти этапы. И в тот момент, когда я появился, ну кто мог подумать, что мне скажут, что у меня будет духовный наставник. Что я буду 4 года учиться астрологию Павла Павловича Глоба. Ну, я бы, виска кому-то покрутил скалку. Да вы что, где я, где Глоба? Ну, условно, да. Кто бы мог подумать, что наступит момент, когда такое понимание, как зарабатывание денег, зарплата и прочее, для меня станет, скажем, отыгранным, когда это в моей жизни не является главным. Когда у меня появляется их ровно столько, сколько нужно появиться мне для того, чтобы реализовывать те вещи, которые я задумываю, что у меня даже если мне и хочется чего-то и не хватает, у меня появляется человек, который мне поможет это сделать. У меня появляются помощники, у меня появляется идея, у меня появляется смысл к чему-то идти. И в этот момент у меня появляется тот самый ресурс, необходимый для реализации этого. Кто бы мог подумать, что я, как и мои сверстники, а, ну тут про возраст говорили, я где-то там в Инстаграме недавно написал, потом снялся не буду, мне 55 лет, что в этот момент мои сверстники, многие задают безымпределенные вопросы, когда у меня все в жизни есть, у меня есть деньги, у меня есть квартира, семья, заграничные поездки. А смысл-то в жизни в чем? Когда люди погружаются в это и не могут понять, что им дальше делать. Как жить дальше? Куда идти? У них такая жуткая внутренняя неудовлетворенность. От этого периода, когда они по 12 часов впахивали, где-то по 16, когда они проходили все качели российского бизнеса, и когда они подошли к моменту, когда материально вроде все выглядит шикарно, когда выросли дети, когда есть рядом вторая половина, в которой не очень шатко лау, что-то не устраивает и хочется глядеть в сторону, когда они задают вопросы, у меня к этому моменту все решено, у меня все есть, у меня есть возле меня любимая женщина, у меня есть единомышленники, у меня есть коллектив, который готов двигаться, который готов вместе со мной делать для людей но великолепные волшебные вещи. У меня есть духовный наставник Александр Николай Петрович Чистяков. Ну и самое главное, конечно, у меня есть то волшебное, зачем гоняются миллионы людей во всем мире, благодаря наставникам, проводникам моим. У меня есть практики тибетских лам. Я их, ими обладаю, я могу их применять, я их использую. Это более волшебного подарка в этой жизни придумать невозможно. И это все произошло со мной и в 2003 году. Об этом даже подумать невозможно было. Но, чтобы не заходить дальше и далеко, мы все-таки немножечко, ну давайте попробуем... Ну, какие-то лайфхаки, инструменты, проговорить, как же у меня получалось так делать. Да ну, я обычный человек, как все здесь говорили. У меня были свои недостатки, свои недочеты. Я также бывший спортсмен, был не напористый, ну, иногда даже бешеный, взрывной. Я руководитель был всю жизнь в бизнесе. И у меня тоже вследствие этого, как вы уже на этом практике изучили. А давайте мы такой вопрос зададим. Скажите, пожалуйста, за какую эмоцию отвечает печень и желчный пузырь? Напишите в чате. Хотелось бы посмотреть, а я продолжу дальше. Так вот, я, я такой же был, соответственно, что с этим связано, какие болячки. Ну, у меня также у меня были болячки, у меня жутко был, болел желчный, у меня была язва 12-перстной кишки. Я говорю, была, потому что я как бы от этих, вот, видите, правильно писали, гнев. Конечно, гнев, гнев и желчный непринятие той жизни, которая есть. Вот. и все, все сопутствующие атрибуты, болезнь желточного, болезнь печени, плюс соответствующий образ жизни, это все было, и мне приходилось от этого уходить, избавляться. И если бы не те практики, в том числе практики тибетских ламп, как я сказал, я бы давно лежал на операционном столе. Потому что если бы я их не применял, если бы у меня не было под боком центра восточной медицины, куда я в этот момент сразу бежал, я бы точно был разрезан долей поперек. Но это все мне помогло мало того, что уйти от этой проблемы. Я надеюсь, что закончить с этой проблемой совсем и окончательно. Потому что когда мы работаем с энергиями, когда мы сработаем именно с высокими практиками, мы прорабатываем это глубина, и то болезнь, то заболевание, оно на самом глубоком уровне уходит из нас, из нашей жизни.